Приветствую вас, товарищи, с вами Веном, анархическая армия Сацумы. И сейчас у нас сражение с сёгунскими войсками Нагаоки, ну или точнее его флотом. Битва слабоватая, потому что, по сути, маленькая, не сильно уж она и значимая, но все таки важная. Не могу я это игнорировать, Нагаоку, который владеет моими северными водами, нужно его изгонять, уничтожать и сжигать его корабли. С чем мы сейчас, собственно говоря, и займемся. Ну что, у нас есть Косуга, есть еще и Канонерка в этот раз. Хотя Канонерку я даже не знаю, как я буду задействовать, потому что, конечно же, от нее толку не сильно много. Плюс у нее рейндж гораздо меньше, чем у таких кораблей. Сами видите... Дальность стрельбы 700, а у моего корабля корвета 750. Ну как бы незначительный, но все же надо подплыть поближе, чтобы канонерка могла стрелять. Такие вот дела. А, вон он встал прямо около берега. Видимо, уже предвкушая то, что они начнут сдаваться и убегать, и быстрее спасаться на берегу. Таким образом, он решил устроиться рядышком с моим берегом. Я, кстати, даже не знаю, где эта битва происходит, потому что это я снимаю через некоторое время после того, как произошла предыдущая серия, соответственно. Времени прошло уже достаточно много, и я позабыл, где вообще это сражение должно было происходить. Но, похоже, что это берег мой, поэтому будем думать, что их на берегу уже ждут мои э, ополченцы, мои гвардейцы черные, которые предвкушают... Ну, короче, они... Уже думают о том, как бы порезать на куски этих сегунских сволочей, этих дворян чертовых, чтобы они, чтобы им пусто было, и просто лояльных сюгну. Все, кто лоялен Сегуну, будут уничтожены. Таков принцип наш, потому что они просто неисправимые эти люди. Так, ну что, у него из труб пошел дым. Это значит то, что он решился подойти ко мне поближе, но ну, мы, как знаем, у него уже есть давно разрывные снаряды, так что это неудивительно. Так, канонерку мы тоже подсылаем поближе, чтобы она могла вести огонь. Сильно близко я не буду ее ставить, потому что сейчас наверняка нога начнет в первую очередь обстреливать ее, а потом уже займется моим корветом. Потому что ближе канонерка оказывается. Так, я еще дополнительно сам постреляю, уже прям очень хорошим уроном дали, однако, ну, если будет зажигательный снаряд, то он нам все равно не повезет очень сильно. Как бы сказать, да? Правильно. Так, ну что, наверное, уже достаточно близко, чтобы вести огонь по нему разрывными. Давайте включаем их. И начинаем вести огонь. Так, враг, конечно же, воспользовался этим шансом. Начинает вести огонь по канонерке. Канонерка это не мое основное судно, поэтому он очень сильно ошибается в выборе цели. Так что мы давайте его сейчас добьем. Отлично, мы уничтожаем противника вообще без потерь для моего главного корабля Касуги. Канонерку немного погасили, но это так. Это исправимые потери. Главное, что ее не сожгли полностью. Отличная работа, товарищи. Наголока уничтожен. А, точно, он атаковал мой порт. Как он вообще посмел, скотина такая? Ну что. Ну что. Тем временем можем, наверное, восстановить... А, нет, не можем восстановить налоги. Я думал, блин, тут все будет нормально. Ни хрена. Так, давайте вернемся, может быть, к Тосе. Потому что в Тосе, по-любому, сейчас будет восстание. Восстание наверняка будет крупномасштабным, то есть придется мне его, ну, хорошо так подавлять, чтобы можно было избавиться от восставших. И тут, кстати, да, я помню, плыла Давара со своей армией, очень глупо полагаю, что я его не встречу своим флотом. Ну, это с его стороны, конечно же, ошибка, потому что он сейчас пойдет на днище морское. Мацуме Накаия и Маруками Мураками. Ну что, Мацуме, надеюсь, ты сможешь победить. Даже я тебе, наверное, вручу... Нет, не орден. Медаль за оборону границ. Хотя ты, блин, в основном только нападал. Ну, хрен знает, подумаем еще над этим. Пока что давай-ка служи нашей армии, нашему флоту, нашему образованию, нашей группе анархистов. Блин, нос раздражается у меня что-то. Я даже не болею, а вот чисто что-то с носом у меня. Как всегда. У меня извечная проблема вот именно со здоровьем, если кто не знает. Хотя по видео можно это было понять уже дав давно. Что у меня часто что-то с носом, вон, сука, начинает закладываться. начинает сопли течь. И тому подобные неприятные вещь, вещи происходить. Ну ладно, это так, небольшое предисловие перед сражением. Я думаю, всем моим солдатам тоже на корабле было это очень интересно узнать. Ну ладно. Так, давайте-ка плывем, плывем, плывем постепенно. Сейчас мы начнем его обстреливать обычными снарядами. Посмотрим, узнаем, у него есть ли разрывные снаряды. Ну, скорее всего, нет, я думаю, товара, он все-таки небольшой дом. Хотя я думал про Сёганого, извините, про Императора то же самое, однако у него, оказывается, все таки есть разрывные снаряды, уже появились. Так. Начинается обстрел. М -м -м так, похоже, что у него есть разрывные снаряды, да. Если он предпочитает подплывать, скорее всего, да. На то это и указывает. Так что давайте-ка быстро перезаряжаемся и начинаем его валить обычными снарядами пока. Так. Давайте, включайте разрывные снаряды. О! Он сразу сдался, даже не стал на меня нападать. Это рекорд по числу атак со стороны противника. То есть вообще он даже не смог мне атаковать. Это ноль. Значит ни одного залпа не было, ни одного снаряда мне не попало. Ну что ж, классно. Мы уничтожили противника флот даже без собственных потерь. Круто. Так, ну что, свой собственный корабль мы давайте-ка возвращаем к Тоси. Мне нужно оборонять именно сейчас свой замок. Наверняка будут восставшие. Наверняка со стороны Йоды будут атаки. Так что надо как-то защищаться. Так, здесь у нас косуга стоит. Все прекрасно. Так, здесь у меня корвет установлен. Тоже хорошо. Так, ну а вот здесь что делать? Я не знаю. Высадить, наверное, нашего наемника. Пускай он хотя бы модернизирует армию, которая находится на острове Гота. После того, как наконец-таки у меня... Войска выздоровят плюс появится изоляция. Я смогу смогу эти войска вывести и направить их к Тенегасиме. Ну, у Тенегасиме появится уже несколько, наверное, сотен солдат. Там, наверное, будет тысяча даже, если все будет хреново. Так что посмотрим. Ну что, а мы давайте, наверное, из Бизена переведем нашего наследника, дабы он смог нейтрализовать негативное сейчас влияние, которое происходит в провинции. Либо может вообще ничего не делать и дождаться, пока нападет на Гаока, а потом восставшие. И тогда мой полководец поднимется вообще просто до небес в своем звании. Кстати, совсем я забыл про последнего нашего военачальника, который недавно появился. Его бы можно было бы поставить в качестве начальника штаба. Однако, однако, я замечаю, что... Лучше всего было бы установить главнокомандующим Хатана Такадзаны, потому что он сейчас находится на передовой, воюет, и у него находится очень много подопечных, армия, то есть у него довольно большая. Поэтому его главнокомандующим было бы назначить весьма правильно. А вот этого как раз-таки новоиспеченного, ну, уже, правда, прошедшее некоторое время, с момента, когда он стал... Главнокомандующим. можно было бы как раз таки поставить начальником штаба. Дабы он управлял агентами. И там вероятность успехов агентов. Поэтому давайте так и сделаем. Этого устанавливаем начальника штаба. А вот этого Хатана Такадзане Я назначаю главнокомандующим нашей армии. Теперь у него преданность выше некуда. Не он. Однако как ни странно. У Сайга Такамори подкупность очень даже велика. Почему я не знаю. По идее он как раз таки наоборот. Очень даже верный наш советник, очень верный наш полководец. А почему вдруг он ненадежный, хрен знает. Да, кстати, Мацумея Накайи награждает тебя медалью за оборону границ. Все же ограничиваю себя подобной наградой, потому что пока ты не успел особо себя проявить, конечно, ты уже победил несколько боевых Извините, морских сражений. И ты смог победить на, в замке Тоса, когда бомбил врага. Но, извини, пока только мы ограничимся этим. Потому что медали и орденов и так уже очень много раздали мы. А потому будем немного ограничивать наш бюджет. А то, знаете ли, все-таки он постепенно угасает. Видим, что доход не очень большой. Так что извини, извини, пока только этим <coughs> сможешь ты только довольствоваться. Так, ну а Юкихира, давайте-ка, э, товарищ, плывите к проливу, который вот здесь находится. Хотя это, конечно, не пролив никакой, но так как-то сделано, что похоже, что дальше враг не сможет проплыть здесь. То есть он только максимум здесь может оказаться, и дабы он не смог оказаться где-то у меня в тылу, чтобы не мог проплыть незамеченным, я постараюсь сейчас блокировать вот это вот место. Так, ну что... Я думаю, что можно было бы уже пропустить ход Все сделал Правда, в битю, похоже, придется все-таки восстание мне взять на себя Потому что везде, чтобы я не попытался бы отменить Какую-либо постройку нигде уже ничего нельзя отменить Такой вот парадокс Да, так что придется нам все-таки восстание потом подавлять Конечно, охренеть, как это будет неприятно Потому что восставшие будет ломать все к чертям ну, а что поделаешь? Надо будет, значит, так вот и драться с ними. Конечно, мог бы кто-то возгласить, что, типа, я мог бы из, из Бинга, либо из Бизена перевести своего главнокомандующего, ну, или, точнее, наследника, извините. Но знаете, в чем проблема? Они, скорее всего, не те, ни те не дойдут до битю. Это вот такая вот традиционная херня в Сёгоню-Втором, что в оригинальном, что в Закате Самураев. Принято так, что... Войска, которые вот 100% должны дойти до города, они 100% не дойдут до него. То есть не будут сидеть рядышком с городом. Чё за херня, зачем данную херню делали разработчики, только остается догадываться. Потому что реально идиотизм конченый. Я полностью согласен с людьми, которые так же думают. Я сам так же думаю. Но вот так вот решили разработчики поступить. Короче, мы давайте-ка обороняем наши проливы. Здесь корабль «Возвращайся к Тосе». Будешь оборонять город, когда враг нападет. Мацума и Накаи, да? Ну а данный корабль, так, этот ты мафую. Пускай обороняет пролив, дабы враг не смог снова бомбить мой порт. А то это вообще будет круто. Там будут люди просто угорать от того, что там все взрывается и вылетает к херам. Так, кстати, можно было бы из Сацумы, в принципе, вывести ополчение А нашего Дайме в будущем, когда... Флот придет с армией, я мог бы посадить как раз-таки на корабль и вместе с ним напасть на Тенегасиму, дабы его уничтожить. Выношу так, что я тогда ополченцев. Они все равно нам сейчас не нужны, а потом уже будут совсем не нужны, когда порядок повысится. Так, ну а в других паренцах, в принципе, все и так нормуль. За некоторым исключением. Ну и давайте, наверное, пропускаем ход. В принципе, все, что хотел, сделал. Да. Ага, Тоса еще собрал армию, но, ну, правда, это, конечно, уже не сравнимо с тем, что было. Так, Нагаока пытается охмурить, кстати, похоже, либо моего агента, либо даже Сайга Текамори, но, похоже, у него не удается, да, слава богу, а то еще бы, не дай бог, взяла бы, блин, и убила бы, и охмурила бы моего командующего, это был бы просто позор. Нагаока нападает на корабль Курода Юкихира, видимо, думая, что сможет его уничтожить, но... Я надеюсь на то, что Юкихира не молец, не слабый человек, не слабовольный и храбрец, а потому сможет потопить врага, несмотря на то, что у них есть все-таки преимущество. Сейчас вот один корабль, а потом еще даже два пойдет в атаку на него. Давай-ка пока починись немножко, у тебя там, я смотрю, есть какие-то проблемы на корабле. Отремонтируйся. И ожидай противника, он уже идет к тебе на вы. Сюда по-хорошему, конечно, требовалось бы еще два корабля направить на оборону Северного Моего Моря. Потому что у нагаоки есть разрывные снаряды, плюс он еще часто посылает свои флотилии. Это означает то, что, ну, скорее всего, данная тенденция будет продолжаться. И пока Нагаоку я не уничтожу, он будет свои флоты множить и множить. Так что надо как-то с этим... Справляться с этой проблемой. Так, ноговока плывет как-то уже под углом. Интересно, что это он решил, что ли, обычным снарядом пострелять? Да нет, скорее всего. Это просто он как бы хочет ко мне подобраться поближе. Давайте начинаем тоже плыть. Так. Сносим мы ему хорошо, так прямо я смотрю. Хотя мы ни хрена ему не сносим, по-моему, по крайней мере, если так смотреть внешне. Так, давайте заряжаем обычными... Ой, обычными разрывными снарядами и начинаем его угасить. На давайте, видите огонь, быстрее. Так. Загорелась его суденушка тоже, как и мое. И, похоже, он хочет починиться. Хотя нет, нет, нет. Или, да, ну, непонятно, что делать бот в этот момент, потому что я уже не один раз, даже не один десяток раз наблюдаю, что противник берет и начинает куда-то уплывать, и при этом не идет огонь. Почему он это делает? Видимо, похоже, и вправду он начинает чиниться. Я ему <coughs> мешаю и в итоге добиваю. Ну что, мы даже никого, наверное, не потеряли. Возможно, несколько человек все-таки улетело за борт. Ну, а так судно осталось целым. Очень хорошо. Наголока не смог пройти дальше. Так, тем временем его армия все-таки решается все сжечь к чертям и уничтожить. Ну, я думаю, что все-таки он предпочтет напасть, а не сжечь. Но, наверное, он уже отчаялся захватить провинцию, а потому пытается просто мне нагадить. Внимание, армия отвлечено. Что это означает, только остается догадываться. Восстание бунт самураев. Восстание, кстати, у нас Мацуяма, но Ну, у Матсуяма, я смотрю, одни Бичуганы. Если он нападет, я точно отражу атаку. Ой, здесь же мятежники восстали, я смотрю, очень даже мощные. Потому давайте-ка мы по заходим в замок. Даже нечего здесь пытаться с ними сразиться в бою в прямом. Потому что я вижу, у них очень много самураев и всякой конницы. Не, ну конечно у меня уже мощные стрелки, там, не знаю, супер раскачанные, супер современные, но извините, все равно в прямом бою они не смогут победить, потому что не хватит их мощи стрелковой, чтобы им можно было предотвратить атаку врага. Так, результат безрезультатен, к сожалению. Впрочем, как всегда. Так, кстати, мы отремонтировали порт, и теперь видите, что э, порты нам снова приносят деньги. Это прекрасная новость мы можем вновь получать большие доходы от нашей торговли. Но, правда, Нагаока все еще к нам очень близко, я смотрю, хочет подойти, дабы атаковать. А потому надо где-то нанимать войска, где-то нанимать корабли, чтобы можно было предотвратить его атаку. Но везде стоимость кораблей очень высокая, потому мне не хватает даже денег за один ход, чтобы можно было нанять корабли. О, кстати, появилась возможность, ну, точнее, в будущем нанимать ее тагу с торпедами. Но вот это тоже, блин, сомнительная вещь. Потому что торпеда должна попасть, чтобы принести мне пользу. А так она будет бесполезна. Ну что, на атаковать тоже, я думаю, бессмысленно. У него два корабля, ни хрена себе, он меня просто потопит к чертям. Так что, наверное, давайте-ка мы куда-то скроемся, что ли. В этот порт попытаются крыться. И нанять, наверное, конко Канко Мару, даже такой... Донный корабль с тремя пушками Всего лишь Почему Доны? Ну потому что реально Видите, он как бы большой пользы в бою не окажет хм. Нанять что ли Канко Мару Дабы он просто отвлекал внимание А я тем временем буду бомбить Наголоку своим остальным Канрин Мару Блин, не знаю, не знаю так, кстати, надо уничтожить эту гейшу, она, блин, сейчас моего еще команду еще. вот будет классно вообще, просто будем веселиться нахрен. Покушение сорвалось, да ты просто издеваешься, что за херня? Да вы нахер шутите? О мой бог, я потратил опять где-то кэс на вас, двоих. Вы два конченных мудака, блин, вы просто не хотите ее убивать по-любому, я я на 100% уверен, даже всего лишь первый уровень. Да вы нахрен пошутили, идиоты, ё-моё. О, конченые придурки. Я вас бы... сейчас прямо бы убил двоих, потому что реально вы меня бесите. Бесите, конченые, сука, чтоб вас... И си, -си, си я вас просто трачу деньги, а вы в итоге мне ничего не приносите. Вы даже никого не можете убить. Бесполезные сукины дети, нахрен. И теперь моя армия не может идти даже в атаку. Ну чё за херня? О... Реально, игра просто. Игра просто издевается надо мной, потому что, ну.. Какой только дебил не мог победить. Уже, наверное, 10 раз они пытаются убить долбанную гейшу, они никак не могут добиться успеха. Ну что за черт? Два долбанных. Суки, блин. Две долбаны, суки. Они просто, наверное, я по-любому уверен, они имеют ее. Каждый раз, когда к ней подходят, они ее имеют. Она, типа, говорит, ну, типа, молодец, и он берет, просто садится, типа, не удалось. Извините, я не смог ее убить, потому что я ее изнасиловал. А эта долбана шлюха такая, типа, о-хо-хо-хо. Посмотрите на ее морду. Да. Я недоволен, я очень недоволен. Я наверняка уверен, что все мои люди недовольны, все анархисты недовольны таким поведением. Это просто не. Невы... Это невыносимо Вы должны, сукины дети, справляться с заданиями Не тупо говорить, повод типа, не удалось, извините ого Сукины дети, нахрен шу у вас всех <coughs> Так, ну а мы тем временем Давайте, наверное, на остров Готов все-таки заплывем Я этого агента-то передам Войскам А то они не получают опыта дополнительно которые могли бы получать Уфтанагасима вот, уже, конечно, 6 отрядов у него сейчас каждый ход будет по три отряда появляться по-любому. Откуда такие доходы у, у острова, блин, я не знаю вообще. Там прибыль, блин, 500 копеек всего лишь. А такое чувство, как будто у него там тысяч он получает заход. Так, ну что, мы давайте все-таки вернем, да, корабль в бухту. Я теперь не смогу, а, нет, могу нанять конкулмару, хватает денег, благо из этих придурков двух все равно хватает. Ну, заплываем в порт, правда, я не уверен, что я смогу нанять Конкумару, когда рядышком много Гаока он сейчас возьмет и атакует, вот будет классно. Так, здесь же флот, который у меня стоит, может быть, я его думаю все-таки направить вот сюда, потому что враг просто, ну, я не знаю, как сможет проплыть незамеченным здесь или там на севере, хотя я уже просто стою практически в проливе, без понятия, так что давайте мы послаем этот флот все-таки на передовую, а то у меня с флотом сейчас очень большие проблемы. Везде всего лишь по одному кораблю, и то они по полной программе разбиты и уже устарели конструктивно. Надо бы их ремонтировать. Так, ну ладно, давайте пропущу ход. Все, что хотел, вроде сделал. Ну да, в битю мы будем обороняться, потому что, видите, у противника одни бичуганы. Но я уверен, что мы сможем противостоять им. Хотя и как бы у меня среди стрелков только одна линейная пехота, а остальные там все бомжары. Но у меня есть еще тут Катана Кати. Самураи, которые примкнули к нашей армии, правда, за деньги, да, это, по сути, те же самые наемники. Ну и, наверное, давайте пропускать ход. Я просто, знаете, вот в Бизе невозможно заметили, что много войск, да нахер типа посидеть, иди нападай дальше. Но, блин, знаете, я очень боюсь нападать, потому что везде у противника есть войска. Мимосака, как ключевой город, практически бессмысленный, потому что у него тут, ну, нету почти никаких доходов, он вообще... Бомжатский городок. И потому, если без она останется без охраны, без обороны, ну, блин, его смогут захватить вполне себе спокойно. Ну, в принципе, можно было бы рискнуть. Мимо Саку захватить не заставит труда. Вот и набу захватить или хоки, это уже будет очень сложно, потому что там все-таки есть войска. А, тем более, ведь Зума у меня армия не может сдвинуться из-за этой долбанной шлюхи, которая хмуряет моего саги Такамури. Почему мои солдаты вдруг их муряются? я не знаю. Похоже, что они вправду, ну, не сильно э, думают об анархизме, когда занимаются это, этим, с этой шлюхой. Я так думаю. Но давайте нападаем, ладно, на, на Мимасаку, потому что она все равно пустая. Захватить, я думаю, сможем даже с наскока. Но, однако, в Бизене, я смотрю, сейчас будет недовольство. Хотя она исчезнет. Не, она не исчезнет. Надо будет нанимать кого-то через ход. Ладно, наймем, так и быть. Так, ну и давайте еще, знаете что, да, надо вернуть налоги в Нагасаки, потому что ни хрена себе такая хорошая провинция сейчас будет простаивать. Потому что один ход у нас сможет снова мне приносить дохода, потом ее вновь налоги я уберу. Или бы просто найму кого-нибудь. Хотя нанимать уже бессмысленно, три хода осталось, вот изучения. Ладно, пропускаю ход, так и смотрим. Тоса хочет, похоже, что еще раз добавки получить. А на тем временем присылает дополнительные корабли. Они бомбят меня, бомбят и блокируют мой порт. А, нет, он атакует фермы. Отлично. Ну, хотя ничего отличного, конечно, тут нет нету хрена. Все сжигает к чертям, сукин сын. Так, его шлюха, похоже, кстати, ничего не смогла добиться в этом ходу. Это очень хорошо. Слава богу, она ничего не добилась. Потому что это уже меня бесит по полной программе. Так, СНТ хочет сражения морского... Ну что, Мацумея, покажи ему, кто хозяин на море. Кто в море. как ты глупо звучит. Разбомби их чертям. Докажи свою преданность анархизму. И тогда я тебя награжу орденом Черного Знамени. Или Орденом Бакунина, давай, потому что уже Бакунина давно я никому не давал. Если я, по-моему, вообще никому его не давал. О-о-о! Ну только недолбанный дождь. Блин, как вот игра есть несколькими моментами. Вот вообще просто нет Игра великолепна. Вот именно сама. Компания Сюгана 2 Закат Сумраев, она мне очень нравится. Но вот эти вот моменты, типа, долбанный дождь каждый раз бот выбирает. Долбанные туманы. Я это ненавижу. Я это просто презираю. Плюс я ненавижу то, что войска не могут дойти до... до... Заткнись. То, что войска не могут дойти до замка, хотя там расстояние между отрядом и замком остается вот буквально шаг. Они уже в городе находятся, но они не могут дойти до замка буквально шаг. Ну что за херня? Есть еще множество моментов. Вот типа то, что синоби не могут выиграть, хотя у них 65% была вероятность, что они смогут, смогут выполнить задание. Однако они не смогли выполнить задание уже спустя 4 раза. 4 попытки было, они не могут. Это вот просто идиотизм, конченый. Да, так-то игра вообще великолепная, я ее обожаю. Реально, я вам говорю, что я обожаю. Вы можете посмотреть, сколько у меня в стиме на экранах часов. Это стопроцентно подтверждает, что я ее обожаю. Но вот такие мелкие моменты, они реально бесят. Потому что ну, складывается такое ощущение, что разработчикам было насрать на мелочи. Они сделали остановить типа, сказали, ну, хватит этого. Может быть, потом допилим патчами. И про просто забили. Нахер сказали, да, и срать на игру эту. Потому что мы все равно сейчас выпустим второй рим. Типа, на нам некогда, да? Такая отговорка великолепная. Давайте продолжаем вести огонь, короче. Ой, два корабля противника по мне стреляют, блин. Причем, очень даже хорошо уже половины корабля снесли. Правда, я его один корабль поджёг, и потому он не сможет вести огонь сразу же двумя. Для меня это, в принципе, хорошая новость. Давайте, стрелять еще дополнительно ему. Ну, давайте. Правда, ничего, он не хочет сам стрелять-то. Я что должен вести огонь? ай яй яй яй Ну, давайте, давайте, давайте, давайте. Сами видите огонь. Ну, хватит уже ждать чего-то. Нет, не хотят они вести огонь сами. придется мне самому... Ой ой ой, ой ой ой ой ой ой Осторожней. Так, так так так так так На, сукин сын. Прямо он попал, да, в судно, и он тут же сгорел к чертям. Ну, а второго, сукина сына, придется сейчас доставать очень хорошо. Потому что, видите, он далеко так расположился. Уже от меня отошел, чтобы не получать люлей. Да и плюс отремонтироваться успел. Ну, конечно, когда это долбанный дождь, он просто, блин, ремонтируется буквально за 5 секунд. Не, ну это логично со стороны бота, но он порой выбирает погоду вообще непонятно по какой причине. Когда ему это выгодно, он все равно выбирает долбанный дождь. Ой-ой-ой, ой, ой, мне кажется, моему судну поплохело. Но мы сейчас отремонтируемся, но я что-то боюсь за него. так так так давайте поворачивайтесь так все достали великолепно я еще достану ему получай все готовченко сражение было довольно горячим потому что сжечь их очень сложно когда дождь когда этот долбанный туман когда дождь когда ты ни хрена не видишь ты просто молишься о том чтобы попасть в противника а, конечно, морские сражения не допилили это точно. Потому что неудобно целиться, неудобно стрелять. Постоянно не видишь, когда вообще ведешь огонь. Так, и на нас опять нападает Йода. Похоже, опять пришел... Ну что же, юриканы. Я надеюсь, то, что ты сможешь победить. Иначе враг прорвется в нашу бухту и сможет бомбить наши фермы и наши порты. Ну а ты как это знаешь? Не очень хорошие новости для моей экономики. Так, ну что, располагаем суденышка. Слава, слава, слава карта. Слава богу, что карта небольшая. Да, кстати, починитесь, что-то смотрю у вас там первый театр. А, ну, кстати, вы все равно стреляете, да, даже несмотря на то, что враг... Несмотря на то, что вы чинитесь, вы еще и не стрелять одновременно. Так, ладно. Давайте подходите к ним. ай яй яй яй Поворачивайте! правый борт левый борт огонь <реш> просто раздают по царски и тем и тем сразу же ой ой но зато эти, эти тоже отвечают одновременно с этим да блин стреляйте поверх корабля а не в корабль это не приносит мне никакой пользы нашему флоту, в том числе. Черт, подери! А -а -а. Кораблю уже поплохело сильно. Ну уже видите огонь быстрее, что ж вы стоите-то, столбом? Не знаю, попаду? Нет, блин, на то ни черта не видно из-за трубы. Ну вроде попал, да, причем там. Отлетело добротно так Людей Так так так давайте сейчас Мы сможем вести огонь Они даже не смогут по нам вести огонь О да да да давайте прям по этому кораблю Отлично снесли у них Кайтен по моему У нас же Косуга Да Кайтен мы разнесли Еще осталась Косуга причем косуга не может стрелять из-за того, что. Ой-ой-ой, мы сейчас тоже не сможем стрелять, слушайте, мы тонем. Черт подери, тонем, тонем, тонем, тонем. Чините, чините, чините корабль быстрее сделайте так, чтобы он не утонул. Боже мой! Только не эта глупая потеря корабля. Да, похоже, дает о себе знать то, что наши корабли уже охренеть как все повреждены и устарели по полной программе. Блин, попытайтесь его достать. Нам нужно его уничтожить. Во что бы то ни стало. Хотелось бы, конечно, этот корабль отремонтировать, но вы сами знаете, это невозможно. У нас все, блин, корабли где-то задействованы и просто нету сейчас свободного флота. Хотя это очень было бы полезным вношением денег ну уже тоните уже наконец нет, не мои тоните нет, только не мои, нет нет да, корабль уже наполовину в воде да чёрт возьми, не можем их потопить, ну что за херня да тоните уже сукины дети Просто уже, так сказать, два боксера дерутся, кто кого, блин, уже, уже еле-еле. И да, мы побеждаем! Ура! Героическая победа. Ну да, это и правда героическая. Корабль наполовину в воде, наполовину на воде. Блин. Фу. Я очень рад, что мы победили. Героическая победа. Фу. Йода, давай, Гудбай, бэйби. Так, ну что, ну что, да, прибывает еще один корабль, разумеется, и восставший сразу же, не, э, недолго думая, нападает на мой замок. Ну что, это сражение уже пройдет, произойдет в следующей серии, надеюсь, вам понравилась серия, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи!